Друзья, а сегодня у нас новая рубрика «Ликбез», и мы попробуем ответить на вопросы, которые нам задают наши потенциальные клиенты в письмах. И сегодня самое главное – про бабло. Я попробую зачитать дословно то, что нам присылает заказчик, и ответить на некоторые вопросы. Мы прекрасно понимаем, что заказчик, специалист в своей области и совершенно не должен знать ответы на эти вопросы. Но мы хотим вас научить. И поэтому, чтобы вам было понятнее, почему так происходит, погнали. Некий Алексей пишет нам. Я так понял, за эту программу нужен 1 миллион гривен. Но это столько не стоит. Тем более, что у вас есть программная оболочка MySQL или любая другое. И опыт реализации аналогичных проектов. Что говорит о том, что у вас есть готовые программные блоки, а остальное это просто дело группы программистов, чтобы свести их в одну программу для клиента. У меня на коленках это получается в Excel. Простите, но за напоминалку в миллион гривен это огромная фантазия. Судя по документу, который вы нам предоставили, кто-то что-то не так понял. С уважением, Алексей. Алексей, давайте попробуем разобрать то, что вы пишете. Я сделаю еще для остальных слушателей маленькую вводную. Перед этим у нас появилось техническое задание, написано, понятно, от лица э, подразделения, которое хочет автоматизировать какие-то блоки. По понятным причинам мы не будем приводить его текстовку, но... Если укрупненно, смысл там следующий – нужно учитывать оборудование, нужно учитывать зарплату, нужно учитывать плановые графики ремонтов, нужно учитывать всю нормативку, нужно иметь документооборот, нужно иметь ряд интерфейсов, нужно иметь напоминания, нужно иметь динамические журналы и еще ряд каких-то параметров соответствовать каким-то там законам. Это то, что было изначально сделано. Есть ряд продуктов, которые решают в той или иной мере эти задачи. Но давайте попробуем разобраться. Давайте начнем. Начнем с этого. Все пишет, что есть уже частично блоки, реализованные на MySQL и любой другой. MySQL и любое другое – это базы данных, это не есть программы, поэтому это не есть оболочка. То есть, эта структура, скорее всего, у вас, судя по вашему ТЗ, это просто сделано в программе, у которой есть определенный интерфейс. Если мы говорим про готовый софт различными функциями, про те блоки, о которых вы упоминаете, на самом деле иногда написать с нуля их гораздо проще, чем из двух разных систем, которые имеют разную версию платформы, которые имеют, возможно, разные стек технологий, используют разные библиотеки. Собрать в один блок два софта гораздо сложнее, чем часть Ту специфическую, которая вам нужна, написать с нуля. Это первое. Второе. Отличная формулировка. У меня на коленках это получается в Excel. Это прям довольно часто встречается в коммуникациях с потенциальными клиентами. В чем проблема? В том, что посчитать зарплату в Excel очень просто. Вы его открыли, посчитали, забили то, что хотели. И на этом все закончилось. И совсем другой вопрос, когда вам нужно автоматизировать или для большого количества, или совершенно различными графиками, структурами, сменами, в зависимости от количества часов, табелями и прочим, прочим, прочими вопросами. То есть плоскость проектов только на блок заработной платы на уже готовом софте может измеряться указанным вам бюджетом. Поэтому... Тут нет ничего удивительного, что этот блок может занимать довольно много. И в Excel это сделать действительно очень легко. Как многие говорят, Excel это вообще убийца всех учетных систем, потому что все процессы, которые не требуют высоких нагрузок, все процессы, которые довольно уникальны и не структурированы, их всегда проще сделать в Excel. То есть системы определенные разрабатываются уже для того, чтобы сделать их систематизированными и выдерживать какие-то довольно большие нагрузки. А теперь давайте перейдем к интересному упоминанию, что, Простите, но за напоминалку в миллион гривен это большие фантазии. Это вообще мне напоминает э, анекдот. Скажите, как мне делать? Вы же эксперт, делайте так. Я не согласен. То есть это вот всегда классика просто жанра, когда э, человек пытается определить, сколько это может или не может стоить. То есть, во-первых, надо сопоставить, что там человек присылает ТЗ, в котором указана амортизация оборудования, учет по его по стандартам и заработная плата. А тут у него это напоминал, И дальше идет формулировка, что кто-то что-то не так понял. Действительно, это этап, который, скорее всего, в нашем э, процессе, даже не проектно. называется экспресс-обследование. Тут будет ссылочка на видео, мы уже два сняли ролика, которые касаются экспресс-обследования, одно из них в рамках большого курса. Поэтому, если вы хотите бюджет структурировать, сэкономить и понять, я вам... Очень рекомендую потратить день времени и посмотреть все то, что мы там рассказываем. Возможно, вам станет проще оставить задачи и станет проще понимать то, почему мы так оцениваем. Методы оценки там тоже есть. И на этом все. Сегодняшний выпуск мы завершаем.